Роман, приветствую тебя. Привет, Надя, так же как и вас. Сегодня у нас очередная встреча, когда мы обсуждаем рынки, собственно, фундаментальный фон, технический анализ, смотрим на самые актуальные возможности рыночные и стараемся вам подсветить их, собственно, чтобы вы конвертировали в сделки с потенциально хорошим профитом и прибылью. Ну, это уже не первый эфир, который мы совместно с тобой проводим. Я думаю, что впоследствии, если опять же тебе удастся скорректировать свой график, может быть сделать эти сеансы регулярными, как бы, как мы бы хотели каждую пятницу. Ну, ладно, это мы еще с тобой обсудим. Роман, ну что, заседание в КРС сегодня стартует, завтра уже будут подведены итоги, события, да и неважные. Пока что это точно событие этой недели, но я допускаю, что при определенном развитии событий, сценарии и повышенной волатильности, оно может полномерно перерасти в события масштабов месяца и так далее. Мы помним, как доллар на прошлой неделе отреагировал на отчет по инфляции и, собственно, движение доллара, его роста значительный значительной 110 пунктам и слабость рисковых инструментов. Это был просто отчет по инфляции, который слегка посвятил то, что может сделать американский регулятор. И здесь вот уже само заседание ФРС, когда фактически решение поставки будет приниматься. Поэтому прежде чем перейти к сделкам, к идеям, я думаю, ты присоединишься, что сейчас крайне важно контролировать риски. следить за загрузкой депозитов, стоп-лосса, это прям обязательно, потому что это всегда обязательно. Но когда на рынке ожидается серьезное движение, повышенная волатильность, все эти правила нужно соблюдать прям в 10-кратном масштабе. Давай к демонстрации экрана. Так, сегодня не хотел бы распоряться на большое количество финансовых активов, просто общую тенденцию по индексу доллара. Хочу обозначить и на основании этого можно уже делать выводы о движении по рисковым активам. Про евро можно пару слов сказать, как дуэт мажорных активов, который точно интересен многим трейдерам. И еще дам рекомендацию по золоту, которая, мне кажется, по-прежнему является одним из самых предсказуемых по движению финансовых инструментов. Индекс доллара текущей котировки 109.34. Я рекомендую, опять же, дождаться... Движение индекса американской валюты в район 110 – это фактически вот ближайшее мощное сопротивление, которое при определенном развитии событий, и если американский регулятор, особенно если американский регулятор повысит процентную 40 на, 100, на 100 байсных пунктов, этот уровень точно будет преодолевать. Мы видим в целом интерес к доллару, который обусловлен высокой инфляцией, пониманием того, что американскому регулятору нужно будет более жестче проводить монетарную политику. Мы видим рост доходности американских облигаций. Периодически возникают разговоры о том, что... Ну, ты наверняка знаешь, что такое инверсия кривой доходности между двухлетними и десятилетними облигациями, которые многие используют как предвестник грядущей рецессии. В американской да, сейчас эта инверсия есть, но опять же, если говорить про перспективы доллара, на случай, если этот кризис реализуется, и американская экономика окажется в полноценной, не только технической, а полноценной рецессии, ну, понятно, что доллар выиграет в этом вдвойне, потому что ни один финансово-экономический кризис не сопровождался никогда слабостью американского доллара. Всегда он рос, и если дело дойдет до кризиса сейчас, то, соответственно, доллар будет еще один фактор поддержки. Кому интересно торговать индексом доллара? Уровни обозначены. Ждем закрепления выше 100 на 10 и рассчитываю в целом на уход на долгосрок выше данных значений. Моя цель, Роман, субъективная. Хочется ее сделать от 111 пунктов. Цель Морган Stanley, по-моему, 113 пунктов, Bank of America 115. И, как всегда, как всегда, дальше всех санкций банка за своими нереалистичными прогнозами они смотрят на 130-140 пунктов, но это уже середина следующего года. Так, Что касается европейской валюты, текущей котировки 1,0020. Ну, В принципе, в районе паритета уже не первую неделю мы ходим. Нужен триггер, и этим триггером будет заседание ФРС. Я надеюсь, что это будет триггер для того, чтобы европейская валюта оказалась под таким серьезным давлением и уже ушла на обновление новых минимумов с 2002 года. Цель на ближайшую перспективу 0,98. Соответственно, как действовать сейчас, я думаю, что кто привык и любит рисковать, я думаю, что он будет не лишним даже кто еще не открывал ранее короткие позиции, шортить прямо сейчас, текущих, и ждать, соответственно, реализации сценария слабости европейской валюты не только из-за укрепления курса доллара, но еще и на фоне энергетического кризиса, о котором я каждый день практически говорю на своих брифингах. Кому интересно, могут прийти по ссылкам на нашем YouTube-канале и их посмотреть. И что касается золота, 1670 сейчас мы видим, Ожидаю продолжения нисходящей динамики и уход в золото в район 1650-1640. Давление на золото оказывает рост доходности облигаций, десятилетних, двухлетних, американских облигаций, укрепление курса доллара, тотальное бегство крупных денег институциональных инвесторов из ZTE, фондов, из золотодобывающих компаний. Это, кстати, подтверждается отчетом Чикагской биржи CFTC, Американской комиссии по торговле и товарными фьючерсами. Шесть недель подряд уже скачается спекулятивный лонг, что указывает на абсолютную сейчас нецелесообразность работы с золотом, потому что золото – это актив, который с начала этого года принес бы только лишь убытки, если бы его купили. В отличие от индекса доллара, кстати, и американских облигаций, которые принесли бы солидный профиль. Такая тенденция, на мой взгляд, сохранится, и, ну, как минимум, до нашего с тобой следующего эфира, я не что каких-либо корректировок на сети ну, даже и не нужно будет. Роман, а да, вот на вот этих трех идеях остановлюсь я, слово тебе. Хорошо, да, ну, в принципе, достаточно предсказуемая ситуация, угу. вот, последние недели, седние месяца, складывается. Вот, давай посмотрим график тоже. Так, сейчас демонстрацию включу. Так, видно? Да. Значит, что касается евро, я тоже абсолютно согласен с нисходящим трендом. И вообще, если посмотреть, я все-таки со стороны технического анализа да, буду смотреть, угу. вот можно заметить, что прям идеальная картинка складывается в нисходящем тренде. То есть каждый раз, когда евро пробивает, очередной минимум горизонтальный я его отмечаю в районе вот синего квадрата например я показываю был минимум вот потом он был пробит и потом цена возвращается и просто идеально отрабатывает позицию короткую позицию на зеркальном уровне сопротивления я у себя на обучении об этом часто рассказываю на понедельниках на выпусках в понедельник вот буквально давал прогноз вчера вот, и видно, что каждый раз, когда цена пробивает и возвращается, она опять вот так отмечу, опять отбивается четко от линии сопротивления. Это зеркальная линия сопротивления, она горизонтальная. Вот, и на это стоит обратить внимание. И можно дать смелый прогноз, что если опять произойдет сильное пробитие очередной линии горизонтальной поддержки, то история может опять повториться, как говорил Чарльз Доу, история повторяется. Вот, и мы опять увидим вот эту вот ступеньку вот эту и коррекцию от горизонтальной линии сопротивления, зеркальной линии сопротивления. Вот, поэтому можно здесь ставить ордера на продажу после пробития смело. Вот. Ну, также, если краткосрочно посмотреть, то есть вот такие вот у меня уровни сопротивления и поддержки, о которых, в принципе, я... Ну, Каждый понедельник выкладываю более подробно. А так не, согла... не могу не согласиться с нисходящим движением евро-доллара. И на индексе доллара это тоже видно, что доллар у нас растет уже не первую неделю. И, но вот если посмотреть на индекс доллара, что, кстати говоря, на евро не очень хорошо видно, мы видим, что каждый новый максимум сопровождается более сильным откатом. Вот здесь вот это видно, что вот здесь вот, вот откат. Вот здесь еще больше, более сильный откат. Вот. И несмотря на то, что, конечно же, общая тенденция восходящая по доллару, вот, надо учитывать, что могут быть как раз-таки сильные коррекции. Сильные коррекции, которые будут, конечно, вводить в панику слабонервных, mm -hmm. и все начнут продавать, но скорее всего потом продолжит вниз, то движение вверх, но вот краткосрочные движения вниз не стоит недооценивать. Они могут быть. И даже в том числе и в момент выхода новостей нам... Известно, что периодически, раз в несколько лет, случаются такие события. Я вот, по в 2015, что ли, году была новость по Америке какая-то: когда все ждали, все ждали, что будет движение одно... конкретной направленности, там, по-моему, вверх ожидали, вот. а оно пошло просто вниз. И Но за счет вот этого накопления, да, как вот у нас есть же индикатор Кайман, который показывает: когда все ожидают в одну сторону, он начинает в другую сторону идти. Вот. Поэтому тут надо это учитывать. Вот. Давай посмотрим нефть. По нефти, кстати говоря, сейчас нефть находится в таком, как то хорошей коррекционности, как я называю. Вот. То есть для технического анализа это очень хорошо. Вообще нефть, честно говоря, техническому анализу не очень хорошо под, поддается. Но вот когда она начинает ходить вот в этих вот коридорах, да, в боковых трендах, в рейнжах, то она начинает лучше слушаться линии поддержки и сопротивления. Поэтому всем рекомендую присмотреться к нефти. Вот У нее есть вот и линия сопротивления 2, вот, в районе 107 долларов, а также вот в районе 100, 100 долларов. Вот Отсюда можно будет краткосрочные продажи делать. Ну, учитывая то, что у нас э, доллар укрепляется, конечно же, все активы будут идти вниз. И об этом, кстати, сказал, я недавно прочитал Рейдалио, известный инвестор. Э -э -э -э он сказал, что вот этот рост доллара, он спровоцирует падение, в том числе и... Э -э вообще фондового рынка, да, S&P 500. И мы видим, что S&P 500 хоть и порывается пойти дальше вверх, но пока что находится вот с такой долгосрочной коррекции. И вполне возможно, что он дойдет до вот зеркального уровня поддержки в районе 3400 пунктов. Вот Я отметил синим квадратом эту поддержку. Если мы до сюда дойдем, то от нее можно будет как раз-таки в долгосрок ну, mm -hmm. задуматься о том, чтобы закупаться в долгосрок от этого уровня. Вот. Ну и по золоту, да, действительно тоже, скажем так, пока не популярный актив, да, он тоже под давлением доллара ослабевает. Вот. Но вот эти вот краткосрочные всплески, как и на евро, да, вот когда цена отскакивает вверх, можно как раз-таки на нисходящем тренде. Это лучше всего. Вот, если мы, те, кто смотрит нас, используют технический анализ, лучше всего заходить в продажу всегда в нисходящем тренде, а в покупку в восходящем. И здесь мы видим, как раз у нас есть вот несколько линий сопротивления. Если до них цена дойдет, то от них легче всего продавать. Потому что и риск-менеджмент легче соблюдать, и усреднение можно применять более безопасно вот. то есть от линий сопротивления. Потому что нисходящий тренд – это всегда безопасно. То есть не плюй против фетра, что называется. Вот. Ну вот такие вот у меня взгляды. Собственно говоря, mm -hmm. почти что почти что совпадающий с твоим. Поэтому... <с Спасибо, Роман. Спасибо за твои сделки, за рекомендации, комментарии по рынку. Еще раз ä, напомню, что завтрашний день, вечер, среда, заседание ФРС, точнее его итоги, решение по процентной ставке и бешеная волатильность. Призываем вас контролировать риски. Я думаю, что в следующий раз подведем итоги, Роман, потому что это действительно знаковое событие. Кто знает, Возможно, после предстоящего решения ФРС вообще можно будет судить, рассуждать о том, что с долларом будет дальше. А если рассуждать про доллар, то это, соответственно, разговоры о всем широком рынке. Я, Хотя понял, я извини, что... перебью, извини, перебью. Впервые, впервые за несколько лет, я у себя в понедельник сказал на канале, Ставка швейцарского центробанка, она была отрицательная и планируется стать положительной. Вот это так. вообще за мою историю наблюдения вот которое сознательно можно сказать, <laughs> это впервые. Мне прям интересно, что произойдет с швейцарским франком. Он может как в 2015 году тоже рухнуть. Ну, доллар, доллар, франк может рухнуть. Угу. Есть, Действительно, интересно. событий очень много интересных. И в принципе сейчас такой рынок с колоссальными возможностями. Самое главное – определить верное направление. Этих возможностей заработать. Роман, спасибо тебе за твое время. Тоже тебе удачного трейдинга в ближайшие дни. И подведем итоги тогда в следующий раз. Спасибо тебе. Все, спасибо. спасибо.